тело. Что такое физическое тело? Физическое тело – это своеобразная фабрика, своеобразная биологическая фабрика, какой-то комбинат, Через которые энергия, идущая от Бога, все ниже и ниже становится все более плотной и в нашем физическом теле перерабатывается и выходит обратно в физический план. Физическое тело для того и сделано, чтобы произошла переработка в новые физические формы тех высоких энергий которые не имеют форм. Вы знаете, что Бог Единый, Источник наш Единый не имеет тела. Это чистый дух. Именно поэтому Он и создал эту физическую э, Вселенную, в которой есть физические формы, физические наши тела человеческие. И когда эти высокие энергии проходят вниз, они пропитываются эманациями специфической жизни, которая заключена в них. Вот физическое тело у человека, оно пропитывает, физическое тело пропитано эманациями этого человека. Поэтому абсолютно все, что человек выводит из себя, все пропитано его эманациями, а изначально божественными энергиями. И все является абсолютно бесценными продуктами, которые потом возвращаются через тело матери в измененном состоянии в виде энергии опять Богу. Это знали все всегда. Ученые всех миров и всех культур, но современные ученые только-только начинают приступать к этому. Ну, я вам приведу пример. Выдыхаемый воздух человека это бесценный продукт, который возвращается к Богу. Под человека, слюна, моча, его фекалии, слезы, кровь. Кусочки кожи, которые мы теряем, волосы, которые выпадают это все абсолютно бесценные вещи. Я вам покажу сейчас несколько фотографий своих, чтобы вам проиллюстрировать то, что я говорю. Вообще в Агне-йоге написано прямым текстом, что наши вознесенные владыки так и сказали. Елени Рерих передать через эти тексты ученым в то время это были 40-е годы прошлого века передать ученым и всем, которые люди стремятся к Богу, передать эту информацию, что мы вступаем в век, который можно назвать психической энергией и что изучать психическую энергию мы можем начинать с человеческих выделений. Очень много там в агни йоги посвящено психической энергии, которая выходит из человека. В частности, слюна, пот и выделение из ну, моча, в частности. Я провела сама несколько исследований. Я с вами сейчас поделюсь, чтобы увидели, что то, что говорят вознесенные Владыки, это правда. Вот на этой картинке моча. Она из пробирки льется, и на ней формиру, формируются орбы. Вот эти орбы притягиваются из, из воздуха к моче, как магнитом, и используют энергию психическую, или но ну, мы ее психической называем, на самом деле это жизненная энергия человека, от которого эта моча взята. И вот эти вот орбы из всей Вселенной притягиваются как магнитом и, видимо, питаются ею, потому что они проходят очень серьезную трансформацию. Эти орбы, они множатся, они делятся, они появляются, расщепляются на мелкие части и удаляются. То же самое мы можем увидеть про волосы. Вот это в определенном виде съемка сделана, и вы видите, что волосы человека... Вокруг них множество-множество орбов. Причем эти орбы в разных стадиях находятся. Вот это одиночные орбы на одиночном волосе. Очень увеличенная фотография вот этих этого одного волоса. И она зафиксировала тот миг, миг когда вот эти орбы входят в контакт с волосом. И вы видите, здесь образуется такая, я вам сейчас увеличу даже, Такая дополнительная энергия контакта между орбом и вот этим волосом. Орб берет энергию психическую этого волоса, и далее орбы пере переходят в другие иные стадии. На других моих съемках, на видеосъемке, на фотосъемке видно, что орбы осуществляют вращательные движения вокруг волоса. Но они также вращательные движения осуществляют вокруг любых эмоций, которые человек выделяет. То же самое можно отнести к слюне. Вот слюна радости, она имеет форму звезд, а слюна раздражения плохую, некрасивую форму. Или, например, слезы радости имеют форму звезд, то есть гармоничную форму, а слезы обиды имеют формы ножей, острых которые ранят самого человека». И в это время, когда слезы такие истекают, все равно приходят множество сущностей из окружающего пространства, и они берут энергию хорошие сущности светлые берут энергию радости, психическую энергию, а ниши берут и питаются вот этими вот плохими слезами, обиды, и они провоцируют человека, что он все больше и больше таким образом плакал, потому что эти низшие сущности этим питаются. Наиболее интересное исследование, которое Масло Сейчас вы его знаете, посвящены крови. Обычно наши красные тельца, они в обычном здоровом состоянии двигаются и очень быстренько перемещаются. И когда они перемещаются, они переносят гемоглобин и вообще обслуживают человека. Вообще красные кровяные тельца – это живые существа, имеют сознание, у них очень большая роль в человеке, и они двигаются с огромной скоростью. Но человек, который ведет неправильный образ жизни и думает плохо, плохие мысли у него, обиды, например, злости и так далее, у него вырабатывается энергия, и вот эти красные тельца склеиваются. То есть формируется здесь клей, плохой клей и с плохой энергией. Но у него есть даже название —